Всем привет! Сегодня я покажу самый простой вариант приготовления домашней лапши. Для этого нам понадобится одно яйцо, 100 миллилитров воды, соль и 300 грамм муки. Замешиваем тугое тесто. Оставляем тесто в холодильнике на 30 минут. После чего приступаем к раскатке. Раскатать тесто нужно как можно тоньше. Толщина должна составлять 1 миллиметр. Сворачиваем тесто, как показано на видео. Нарезаем на квадратики. Ширина зависит от того, какой длины вы хотите получить лапшу. Получившиеся полоски складываем друг на друга и нарезаем на произвольные квадратики. Нарезаем лапшу тонкой соломкой, такая лапша сушится в течение суток.